Зачем ты принёс эту картину? Это часть первого муэта, опубликованного на канале. Мне кажется, она что-то означает, пусть будет. Ну ладно, плоская останется. Согласен. Ладно, собственно, из-за чего мы здесь собрались, это пятая по счету серия этого мульта, а значит мы появляемся на экранах людей пятый юбилейный раз. Это все замечательно, но это мой шестой раз на экранах, а не пятый. Да, у меня тоже шестой раз. Ну а я вообще-то появляюсь восьмой раз. И возможно все смотрят эти мульты только из-за меня. За эти разы у меня изменился голос. И я перестал говорить, что моя жизнь говно. И все это благодаря людям, которые ставят лайки и подписываются на канал. Спасибо им. Ну а еще я хожу к психологу. Ну может ты и самый первый появился на канале. Но у этого есть свои минусы. Например, твой рот, когда ты говоришь, он закрывает пол лица, и твои ноги прорисованы, не пойми как. Сколько раз говорить? Это такой стиль мульта. А вам не кажется, что то название, которое выбрал автор, нерациональное со стороны рекламы и продвижения? Например, какому-нибудь хорошему человеку понравился этот мульт, и он захотел рассказать о нем своим знакомым. А как сказать название, не знает. Не очень умно со стороны автора, конечно. Да, мне очень хорошо получилось. А вы заметили, что люди в комментариях жалуются на плохую прорисовку, непонятный сюжет и малое количество героев? Вы понимаете, им нас недостаточно. Но на плохую прорисовку и сюжет жалуются не только они, мы тоже не в восторге, но опять же, автор почему-то решил, что в этом его уникальный стиль, а что касается малого количества героев, то я могу сказать только одно, у меня и так мало экранного времени, и я не собираюсь его делить еще с кем-то. Согласен с тобой. Блин, автор ошибся в подсчетах. Я появляюсь тоже пятый раз. Мы с тобой, Морж, самые молодые. Классно. А вам не надоело наша однообразная из серии в серию окружения? Ты что? Ты же принес картину, которая имеет столько смыслов, что размышление над ней со стороны зрителей затмит остальной интерьер. А зачем мы об этом обо всем говорим? Неужели в этом сюжет серии? Ну, да. Класс. Как говорил кто-то, если не изучишь жизнь, то в ней нет никакого смысла. А мы сейчас как раз изучаем нашу мультипликационную жизнь, которая с нами произошла за эти несколько серий. Так смысла же нет. Чё ты опять начал? Хватит, а то сраная муха опять впадет в депрессию. Ну вот, моя жизнь говно. То ж ты наделал? Блин блин блин, я смотываюсь в стыде. Эм да, опять все разбежались. Тогда я тоже пойду, когда заиграет буйрак. И надо намекнуть зрителю, что будет сцена после титров. Ха-ха-ха, это был злобный смех.